Бог, помощь! Ты шо, без маски по лесу лазишь? Так я, это, не бешеный. Ага. Да я, я так-то привитый, привитый, Ну да. Кьюар-код! Есть! А помнишь, как ты меня в Макдональдс не пущал? Мне так приказались без кьюар Ну да. Работа такая, от жизни, ни в кино, ни в театр, ни на горшок сходить. Так вакцины есть. Вакцина! Я, это... Что? Привился? Нет! Ты в Макдональдсе э, хочешь? придет пасха, за стол родня вся соберется. Бля! Вино по рюмочкам польется. У меня тоже есть волос. Ну ты это лох, да он устроили что попало. Мракобесие по всей стране. Один маску, пока кот волки трпышные, сволочи их ума, гады, Крестовый. нет, так мы поставим, коли так вот у них они обижаются. Кто здесь? Доброй ночи, сосед. Ты? Есть хочешь? Не. Поздравить зашел. Тебя и всех. Накатишь? Шо? Опять? Не. В завязке я. Так это... С Новым годом вас!